Так, друзья мои, всем привет! С вами снова Асетров Григорий, ведущий телеканала Easy Trading, не теле, а YouTube канала Easy Trading. И ту неделю я так или иначе говорю о том, что рынок ищет свое дно и находит его. По нефти, в частности, приближаемся к той отметке, когда нефть перестанет падать в своем волатильном движении, а начнет подниматься. И буквально в пятницу я делал последний анализ и говорил о том, что где-то здесь мы найдем ДНО. И, пожалуйста, ворох новостей пришел к нам из-за границы и с территории нашей любимой страны. Значит, если хотите, посмотрим дополнительный анализ. Ну, оставим его пока так, как он есть. Значит, наш уважаемый... Директор Роснефти Сичен Игорь заявил о том, что до конца года нефть может подняться в цене до 60 долларов. О чем это он говорит? Он говорит о том, что в нашем техническом анализе да, вот это вот боковое движение сложное заканчивается, и цена в 60 долларов долларов вот она вполне себе достижимо для данного инструмента друзья при цене в 60 долларов взлетит наш рынок взлетит вверх и упадет а, стоимость курсовая доллара поэтому обратите внимание на данное заявление усетина аналитики получают гораздо больше чем я и товарищ Сечин Игорь знает, о чем он говорит. Следующая новость, которая также фундаментальную копилку дает позитивной информации, заключается в том, что Саврунская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставку нефти. Если помните, там был разговор о 25 долларах за баррель. а тут случилась необъяснимая история – и перевозки на супертанкерах, цена перевозки на супертанкерах выросла на 700%, до 200-300 тысяч в день долларов. Очень хорошо. Сделки сорвались, сделки закроются, скорее всего, нефть скаканет вверх. А... Банков Америка говорит о том, что в Америке начался крупнейший кризис. Да, причиной такого кризиса, предположительно, стал коронавирус. Ну, возможно. Но по графику, опять же, американской торговой биржи, а именно индекса S&P 500, Кризиса-то у них и не началось. Это может быть просто паника. Банков Америка, скорее всего, представитель Банков Америка ошибается и паникует. И последняя приятная новость. Госдума приняла закон о защите и поощрении капитала вложений. Госдума приняла закон о защите и поощрении капитала вложений. Об этом заявил вице-спикер Госдумы. Александр Жуков. Инициатива задана для того, чтобы облегчить инвестиционные условия для бизнесменов. Закон представляет собой базовую основу для нового режима СЗПК. Им могут пользоваться не только российские, но и зарубежные предприниматели в России ежегодно заключают порядка 100-150 контрактов с инвесторами по СЗПК. Общий объем вложений в экономику страны составляет около 7-10 триллионов рублей. К чему это все я говорю? Это пока не касается фондового рынка, но скоро это коснется и нашего фондового рынка, потому что ходят всякие слухи и инициативы о том, что инвестиционные вклады в фондовый рынок будет также застрахован. Инвестиционный вклад будет также застрахован. Чего и вам желаю. Вроде как на американском рынке это есть. Я торгую на американском рынке через российского брокера. Работает ли у меня эта страховка? Я не в курсе. По идее говорят работает. А как она работает? Мне не совсем понятно. Ну и невидимо для меня, да? В любом случае, друзья, у нас все впереди. А поезд наш быстр, крылья наши сильны, летим вперед. До встречи на следующей неделе. Всего хорошего.